Студенты, садитесь. Сегодня нас ожидает много интересного. Я приглашаю на сцену директора Института экономики и финансово-территориального развития профессора Наилю Гумировну Багаудинову. Доброе утро, добрый день, дорогие студенты. Здравствуйте. Сегодня мы с вами... Будем обсуждать очень интересную тему. Тему новую, которая называется «Экономика впечатлений». Но прежде чем мы с вами будем говорить, давайте определим, что такое экономика впечатлений. Что, Во-первых, что такое экономика? Как вы думаете, что такое экономика? Это экономия. Экономия. Так, еще. <связь> экономика – это когда ты что-то зарабатываешь и думаешь, как это сэкономить. Пожалуйста. Когда ты очень что-то мало тратишь или оставляешь запас. Немножечко не совсем верно. Спасибо, ребят. а экономика, спасибо ребята. Экономика – это наука. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. А то мы сейчас очень долго будем отвечать. Итак, э во-первых, экономика состоит из двух слов. Это прежде всего старые древнегреческие Ойкос и «номос». Номас это не экономия, это закон. А Ойкос это домашнее хозяйство. Наука о ведении домашнего хозяйства называется экономикой. Но так как домашние хозяйства у нас разрослись, и домашние хозяйства от Древней Греции, от Древнего Рима, от древних людей стали намного больше. Под экономикой мы подразумеваем и хозяйство уже больших стран, больших определенных. То есть есть экономика университета? То есть это хозяйство нашего университета. Понятно, что такое экономика? То есть это домашнее хозяйство и ведение домашнего хозяйства называется экономи экономикой это не связано со словом экономия просто вести, вести хозяйство нужно на основании определенных законов и э, всем э, вам понятно что в основе проведения э, деятельности лежат различные вещи вот вы из чего у нас состоит экономика? Ну, во-первых, это наука, это хозяйство и это отношение людей. Все, что входит в хозяйственную деятельность, это и в хозяйственную деятельность как семьи, завода, предприятия, малого предприятия, и в то же время и, и государства. И с другой стороны, экономика – это у нас с вами наука, которую изучают в нашем институте. И она достаточно интересная. Она занимается изучением а, аспек... всех аспектов хозяйственной жизни. И с другой стороны, это еще общественная наука, которая изучает общество... отношения людей в этом хозяйстве. И там очень много различных вещей. Там и социология, там и политология, и история. А что же мы можем сказать о впечатлениях? Жизнь, впеч... Жизнь человека, она всегда наполнена различными впечатлениями. Это впечатление, это чувство человека, связанное с интересной, неожиданной информацией, связанной с событием. А вот у вас впечатление, в вашем представлении, это что? Я думаю, что впечатление — это когда ты узнаешь что-то новое. Так. Пожалуйста. Впечатление — это когда ты узнал что-то новое, и у тебя появились какие-то чувства, связанные с этим. Так, еще. В впечатление — это когда человек о чем-то узнает и очень сильно удивляется. Так, тоже хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Вот уже лучше, чем экономика. Итак, впечатления. Мы с вами... Это что? Это радость и счастье, правильно? Еще что у нас? Эмоции, радость и счастье. Прекрасно. А что же из себя представляет индустрия впечатлений? Как вы считаете? То есть есть впечатление, которое мы с вами испытываем а есть индустрии впечатлений. То есть можно ли зарабатывать на впечатлениях? Да. Если есть позитивные впечатления, можно ли это использовать? На них зарабатывать. Да. Как можно зарабатывать? Мы же с вами... Так, Говорим о ведении хозяйства, а на впечатлениях можно зарабатывать? Модераторы, да. присаживайтесь, пожалуйста. Так, а как можно зарабатывать? Можно зарабатывать на впечатлениях так, что э, ты делишься с другими своим хорошим настроением, рассказываешь, э, и ты, э, это поможет и другим, и тебе. Так, еще как? Вот, э, пожалуйста, микрофон. Аним, аниматоры всегда веселят детей, и за этого они зарабатывают деньги. Так. На впечатлениях зарабатывают, например, цирки, театры, Хорошо. кинотеатры, когда они людей радуют, печалят разными событиями в То представлениях, в кино. Так, еще мнение. Художники могут выражать свои впечатления в картинах. Так. Спасибо, Спасибо большое, и теперь давайте вспомним историю продажи, историю экономики впечатлений. Но древний самый Рим – это хлеба и Не хлеб с маслом просили люди, а хлеба и Потому что впечатления тоже были нужны для людей в том или ином государстве. Но сегодня, конечно, впечатления играют большую роль. Не только вот такие э, бои гладиаторов, не только вот эти. Все интересно. Вот как вы думаете, помимо вот, э, впечатлений, экономика впечатлений, помимо театров, кино, мультфильмов, чем еще вот может быть связано? Пожалуйста. Вот дети 21 века. А это также может быть связано с различными вот. Для большинства детей э, радость это когда просто он после, когда ребенок после школы дорывается до компьютера. Понятно. Я дальше не буду вас спрашивать. Я понимаю, что вы поколение 21 века, э, рожденная уже ближе в эти годы в 21 веке. И я хочу немножечко. Вспомнить. Я думаю, что вам здесь помогут ваши родители. Экономика впечатлений связана с таким понятием, как товар. И тот же мультфильм, и тот же театр – это определенный товар в виде услуги. У нас, у нашего поколения, впечатления складывались от тех товаров, которые мы видели в магазинах. Вот сейчас у вас магазины великолепные, а вот это вот магазины, которые были 25-30 лет назад, там не было впечатлений. Были гастрономы, универсамы. Вы все вспомнили про компьютеры, вы все вспомнили про театр. Вот очень интересно, Валерий Алексеевич, они все вспомнили про зрелище, и никто не вспомнил о пище. Как поменялся мир? Мы сделали акцент на магазины, которые были, а вот сейчас, которые стали. То есть сейчас это уже для вас не впечатление, это уже обыденность. Я правильно понимаю? Вот для вас это обыденность. Но я надеюсь, что это всегда вот такие картинки сохранятся. Но э, это... Что? Еще новее будут. Очень хорошо. Но это сейчас присутствует тоже не везде. Я не имею в виду Россию. В других странах может быть и это, похуже. Это, Неля Гумерна, они говорят, вы не переживайте, будет еще новее. А, еще новее. Да. Хорошо. Вот современный детский магазин. Это детский мир сегодняшнего дня, он, конечно, другой. Вот впечатления, с которыми начинают. Почему я говорю с вами о товаре и об услугах? Это основные термины экономистов – товары и услуги. Вы запомнили? И все, любая экономика, она строится на том, что мы с вами производим или продаем товары, производим или продаем услуги – и от правильности продажи создается экономика впечатлений. Почему мы говорим о товаре? Интерьер играет значение. Да. Как продается играет значение. Да. И вот мы сейчас приходим э, к чему мы, какой э, мы вам приводим пример? Макдональд. Видели Макдональдс? Да. Знаете Макдональдс? Да. Чем он отличается? Расскажите, так, давайте, пожалуйста. Давайте, скажите, что да. там интересного? Что вас впечатляет? М в в Макдональдсе магазинах? там еда вкусная, дорогая, но вредная. Во-первых, она недорогая. На этом зарабатывают американцы. На, на Макдональдсах ясно. в разных странах. Еще что можно, о еще что сказать? можно сказать о Макдональдсе? Покупая, покупая товар в Макдональдсе, мы поддерживаем американскую экономику. О, ясно. Интересно. В Макдональдсе безумная вредная еда, которая делается из картофельных очистков. Так, еще Там что? очень интересно. Так, еще какие у нас мнения? Там шарики иногда продают и флажки. Yes, Интересно. Ну, то есть создается как бы среда для покупки э, вот чего-то в Макдональдсе. Но, так, давайте. В Макдональдсе наггенсы готовятся из куриных костей, а не из мяса. Да? Uh -huh, yes, а yes. у вас... Так, ясно. Когда мы говорим и приводим в пример Макдональдс, мы приводим идеальный пример экономики впечатлений. Потому что... О качестве еды, обо всем. Вы немножечко поймете, когда вырастите, что есть понятие работы с конкурентной средой, как вас оценивают, на какую экономику вы работаете. Я немножечко не буду вдаваться в подробности, насколько Макдональдс у нас с вами работает на американскую экономику, но платит налоги в России. Это у нас с вами будет следующая тема. Просто я вам привожу идеальный пример подачи товара и впечатлений. Говорить о том, какая там еда и все, я не буду это обсуждать. Но подача... Материала, подачи впечатления там идеально Назовите мне другое советское, вот кафе российское, которое может так привлечь людей. А это что не Америка? А кто? А? В Казани это мировая сеть, мировую сеть не дайте ресторанов. Да. Блинок, старый амбар. Понятно. В общем-то, вы мне Мега. произносите Пок... Казанскую сеть. Покровские пекарни. Повозский федеральный, Пов... федеральный округ. Привозки федеральный округ. Кафе-сказка. Это из нашей... Не... Кафе-сказка это не ваше детство, это мое детство. Мега. Мега? Ясно. Пятерочка. Кафе Бургер. Понятно. А спасибо. спасибо. Спасибо, ребят. Значит, разные. значит, я вам вас немножечко разочарую в том, что вы назвали. Нет ни одной мировой сети, которая известна по всему миру. То, что мы их знаем в Казани, в Приволжском федеральном округе, это великолепно. Но KFC и Burger King это также зарубежные компании. Это зарубежные сети. Пока э, сеть, которая известна по всей России, достаточно успешно развивается, чтобы вы знали, это крошка-картошка. Пока, но ну, у нас она мало представлена, но она присутствует э, в, в больших супермаркетах и в больших сетях. Просто сеть, Сейчас я вам все это говорил о том, чтобы дать пример, как подается продажа услуги, аналогов ни Макдональдсу, ни KFC, ни Бургер Кингу. Нет. Даже если вы там все покупаете, это не совсем правильно, что вы вкладываетесь в американскую экономику, но об этом мы будем говорить, когда вы придете к нам в институт, потому что весной мы пригласим всех вас к нам в Институт управления экономикой и финансов, и вы увидите тот институт, который готовит людей, которые могут управлять тем или иным хозяйством в любой стране мира. Но я хочу сказать... Что Макдональдс очень интересен тем, вот смотрите, полтора миллиарда долларов уходит на рекламу. То есть впечатление о том или ином товаре, о той или иной услуге, помимо хорошего качества продуктов, сказывается о продвижении того или иного товара и от тех затратах, которые идут на рекламу. Вот, пожалуйста, вам это полтора миллиарда долларов. Так, еще какой пример? Мировой. Только мне не надо казанскую сеть. Сабвей. Так, Сабвей. Так, еще. Теперь. Не, вот что еще? Вот, сабвэн... Говори, говори, давай. Один из интереснейших примеров. Я не буду давать. Так бургер. Давайте. Дом чая. Но ну, теперь без еды. Давайте не о еде. Лего. Так еще. Фансити! Ашан. Так, а магазины. Икея. Вы кро... Вы... Ребята, кроме магазинов никуда не ходим. Детли. Детли. Детли. Детли. Юлечка в качестве подсказки следующий слайд. Да, вот так, и... успокойтесь, успокойтесь. Мегастрой. Вот да. Мегастрой. Так. Ну, есть Вы же говорите. раз... Вот, компания... остановились. Диснейленд. Остановились. Есть вот. еще компания Дидас. Тоже компания, мировая. Вот а а при здесь А еще, кроме Диснейленда, есть Леголенд в Дании. Он тоже популярный. Но это продолжение день. А, можно? Диснея. Можно? Да. А, а Парк Карлай. Еще... Есть еще парки разные. А еще Китспейс. Фан 24. Так, понятно. Спасибо. Достаточно. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Спасибо. Так вот, давайте немножечко поговорим с вами о таком впечатлении, как Диснейленд. Что вы знаете о Диснейленде? О Дисней вообще? Дисней. А ну, Дисней это фамилия создателя э, канала Дисней. И... Парк Диснейленд Там Много персонажей из Диснея Поэтому складывается экономика Впечатлений Вообще Дисней Ну это такая сеть ну, а -а -а. она выпускает очень-очень Много разных мультиков да. Там говори, очень поблизи, много разных впечатлений это, это самый Знаменитый парк развлечений И самый знаменитый детский Канал так. Ну, вроде бы Дисней, ну и выпускает мультики и в Диснейленде так. бывает, ну много разных аттракционов. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. То есть это хороший пример экономики впечатления, так? Какие мультики вы смотрели Диснейские? Микки Маус думаешь, еще что? Все практически, все. А последний. Gravity Falls! Gravity Falls! Понятно! Отлично! Мультики знаем великолепно! Отлично! Звездные войны, кто смотрел? Молодцы! Какой еще самый. А русалочку кто смотрел? Отлично! Алладина! Все, прекрасно! Спасибо, все! Все, прекрасно! Отлично! Отлично. А теперь. Как вы считаете? То есть мы с вами... Так, ребят, успокоились. Я понимаю, что мультики – это очень интересно. Дисней – он в нашей жизни постоянно. Вот вы, когда говорили о ресторанах... Вы меня слушаете, студенты? Потише немножечко. Вот когда мы с вами говорили о Макдональдсе и о вредной еде в Макдональдсе, вы мне приводили пример некоторых казанских ресторанов. Скажите, пожалуйста, а есть ли парки аналогичные Диснейевскому в России? Есть модераторы, пожалуйста, быстренько работаем. Быстро. Есть чуть-чуть похожий. А парк Карлай. Я ответил первый. Парк Шурале. Это мы тоже. Парк Победы еще, да? Говорите быстро. Летом Оенькилодиана в, в, в, в Москве день. пора играть. Так, а, еще один, Сочи еще парк, один? Есть, в Сочи парк. Есть парк Победы. Очень похожий парк на Диснейленд в Сочи. В Сочи. Парк, Сочи, парк в Сочи? Ривьера. Дино Спасибо. Достаточно. Все, ребят, спасибо. А теперь скажите, Казань красивый город? Отлично. А какие у нас... Из, вот вы сказали про парки. Скажите, у нас сейчас много туристов? Да -да -да. А что туристы у нас посещают? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Побыстрее. Они посещают Экскурсию. чашу. Еще они посещают Кремль. универсиадский, ну, в общем, всякие, набережную. Они посещают разные достопримечательности. Туристы, э, туристы полушарив Кремль. Юги Парк, Кремль, Кулшариф, шариф Исторический... Спасибо. Вы достаточно. видите? Спасибо. Вы видите, сколько туристов нас посетило в 2015 году? Историческую культуру. Спасибо достаточно. Спасибо. Спасибо. И говоря о том, о чем мы сегодня с вами поговорили, то есть то, как развивается туристическая Казань сегодня. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Вам нравится гулять по Казани? Вам нравится впечатление от города? А вы хотите, чтобы было лучше? Что вы должны для этого сделать? А? Что вы должны сделать для того, чтобы Казань была лучше, приносила больше дохода? Чистоту. Ну, Сохранять, при... Сохранять природу. Так, еще. Работать Чистоту. на ее благо. Так. На... Надо, чтобы, чтобы э, не мусорить. М Хорошо. Можно много Стараться не загрязнять сделать. Казань. Отлично. Чтобы не загрязнять воздух. Спасибо. Спасибо. А, да, теперь, так, так, так. а теперь у меня к вам такое задание. Слушайте меня внимательно, дорогие студенты. Вы посмотрели про «Макдональдс», вспомнили КФС и «Бургер Кинг», вы посмотрели на «Дисней Парк» и вам задание. Вы должны придумать центр развлечений Казани. Но не «Карлай» и не «Шурале», потому что они уже есть. И должны придумать тот ресторан, который будет интересен вам и будет и прославить наш город. Это Не сейчас. Встречи это, в институте, да? Это вы мне делаете такие проекты, встречи в институте, весной, мы сделаем конкурс таких проектов, Валерий Алексеевич. вы им выложите, и мы посмотрим, и у вас будет защита этих проектов, как это бывает у нас всегда. И вы должны будете мне рассказать, какой центр мы должны построить в Казани, а потом мы пойдем к мэру города и скажем, что так придумали наши дети, потому что это все строится для, для вас. Понятно? Практически все. Мы обсудили с вами экономика. Это наука о домашнем хозяйстве. Правильно? Но хозяйство может быть разным. Начиная от семьи от домашнего хозяйства заканчивая всей страной. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Там все выводы, которые да. во время лекции, все вопросы, которые возникали, здесь представлены выводы. Понравилась вам лекция? Да. Спасибо большое, Нелягу Мировна.